О! как странно мой журнал приходит по понедельникам хм. а, -а, -а! а это идея для ролика Сегодня, мои девочки, мы говорим про мужские инстинкты. У мужчин их очень много, но есть два самых главных. Охотника и размножение. Простыми словами, инстинкт это что-то, что мы делаем, когда получаем какой-то сигнал. Он же стимул. Например... Папа птенчик или мама птенчик, увидев желтые рты маленьких птенчиков, обязательно начнут засовывать туда еду. Инстинкт это как программа, она заложена от рождения, ее невозможно изменить и она руководит тобой. Инстинкт охотника. Это значит, что даже если ты девушка своего парня, он все равно будет смотреть на других. Потому что он охотник, ему нужна добыча, а тебя он уже добыл, заполучил, он утратил интерес. Мужчина, охотник. Запомни. Охотничего инстинкта у нас нет, иначе мы бы все вот все люди одинаковым образом добывали себе еду. А переносить охотничий инстинкт на человеческие отношения – это вообще полный бред Люди, правда, иногда начинают ценить друг друга меньше, когда долго находятся в отношениях Но это вообще никак не связано с инстинктом Инстинкт размножения Мужчина всегда, всегда, моя дорогая, что бы он ни говорил, хочет секса Это его природа и если ты будешь ему отказывать, то инстинкт поведет его в другое место. А я думаю, ты не хочешь этого. Неправда. Вообще, если просто, у человека нет инстинктов, Мы слишком умные для этого. Но если покопаться глубоко-глубоко, то можно найти один. И это барабанная дровь. Поднятие бровей при внезапной встрече с приятным нам человеком. Все люди на планете, когда вдруг видят человека, который им приятен, делают вот так. И это наш единственный инстинкт. Прикинь, я сама охренела. Итак, мужчина всегда охотится, всегда ХОЧЕТ ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ ЭТО ЕГО ПРИРОДА У нас, как у мужчин, так и у женщин, благодаря гормонам есть такая штука, как сексуальная потребность И мы учимся в течение жизни, как ее удовлетворять Например, занимаясь сексом с другими людьми или мастурбируя Исходя из нашего опыта, мы сами решаем, как нам удовлетворять эту потребность Исходя из нашего опыта, из того, чему мы научились, мы сами решаем, как нам удовлетворить эту потребность. Так что если парень хочет секса, а ты нет, то никакой инстинкт не заставит его пойти налево. Он может сам решить пойти налево, а может решить помастурбировать или вообще заняться спортом. То, что мужчина обязан быть бабником-охотником или постоянно хотеть секса – это социальный стереотип. Это значит что-то, что нам вдалбливает настолько часто и настолько долго что мы уже думаем, как будто родились с этим. Лайкайте видео, пишите комменты, фоллотте нас в Инстаграме и Телеграме, а еще вы можете поддержать нас на Патреоне. Все ссылки в описании. А теперь поговорим о лайфхаках. Что это?